смеются ух почему на чем смеялись а короче будет скелетик о здесь будет гоблин сидеть а здесь скелетик но это я еще не сделал Вы... они смеялись над моим новоиспеченным калом но с какой целью не знаю о привет мой друг ты вернулся из больницы да да кстати у него что тело появилось кстати где зубы ч то не привезли походу, еще не вставили. Ладно, можно. Ну, я же ему тогда все зубы выбил. Аудовое место. Да. Я злой, поэтому дверь выбью. А. Можно идти дальше. Опа. О. Ты же сказал, что Джефф ушел. Почему он здесь? Было ничего такого ждать. О, картина ухо О, картина уха.